Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал IKIGAY И сегодня мы с вами проведем торговлю в реальном времени По традиции зайдем на Non-Farm Плейлист с моим методом торговли по этой новости вы можете найти по ссылочке в описании Опять же я коротенько скажу Мы смотрим движение цены до выхода новости и заходим на одну минуту Противоположную сторону от этих движений То есть, например, цену тянут вверх Мы заходим на минуту вниз На одну минуту, то есть важно время экспирации Ловим просто один первоначальный импульс Нам не важно, куда дальше цена пойдет Нам просто важно поймать движение Которое будет в течение одной минуты Я думаю, это понятно Если не понятно, то можете посмотреть плейлист Итак, ждем выхода новости Пока что я могу сказать Я открываю М15 Помните, мы немножко улучшили нашу стратегию В прошлом видео по нонфарму Смотрите. Да, улучшили. С этого момента рассматривайте дальнейшие объяснения не как наставление, а как поиска ошибок. Из-за ложного убеждения, которое имело мало оснований, мое восприятие ухудшилось. Внимательно слушайте и смотрите. Объяснение будет дальше. Во время открытия лондонской торговой сессии, это у нас 11.00 по МСК, цену резко потянули вверх. Был импульс на повышение, и в течение всего времени Здесь у нас коррекции, цену потихонечку тянут вверх. То есть это у нас будет как бы подтверждением сигнала. И я уже предполагаю, что нонфарм у нас пойдет именно э, вниз, импульсом вниз пойдет. Но нам нужно посмотреть движение на минутном тайфрейме. Именно они дают нам самую большую информацию. Итак, остается 15 минут, и что я вижу на данный момент на этой картине. Во-первых, цену, как мы уже поняли, тянут вверх на протяжении всего дня. Здесь у нас восходящий тренд, здесь пошла коррекция, я буду заходить на сумму примерно в 30% от депозита. Мой депозит увеличился, раньше я заходил во банком, когда у меня был депозит в долларов, теперь он уже 300-400$, долларов, поэтому я сокращаю сумму сделки до 30%. По сути это та же самая сумма, которой я и заходил. Смотрите, возникает интересная ситуация, теперь у нас присутствует сильный импульс на понижение. Смотрим, что будет дальше, остается 5 минут. Естественно, общее движение направлено вверх, но здесь присутствует некая неопределенность, и она меня напрягает. Итак, друзья, 30 секунд остается, я принял решение, буду заходить на понижение. Итак, захожу вниз, и смотрим. Итак, ловим первый минус за долгое время. Немножко мы, пожалуй, отобьем наш убыток, и зайдем на 5 минут на откат. Нам желательно еще поймать здесь импульс вверх. Отлично, цена стреляет, доходит до максимума, и давайте здесь мы зайдем. На 30 долларов на понижение, на откатное движение. Хотя бы немножко, но нужно перекрыть наш убыток. Остается 5 секунд и движение на откат тоже заходит в минус. Неприятный день. Итак, пока что статистика в 90% себя оправдывает. Мы получили первый минус за долгое время. Если хотя бы два раза подряд он зайдет в минус, то здесь уже нужно что-то срочно решать. Помимо нон-фарма у нас есть решение по процентной ставке Банка Канады. Там тоже есть небольшая закономерность. И я продолжаю тестирование и поиск различных таких новостных закономерностей. То есть на новом нон фарме я останавливаться не буду, поскольку это у нас происходит только раз в месяц. Итак, сейчас еще пройдет 30 минут после выхода новости, и мы начнем нашу торговую сессию. Уже по обычному техническому анализу. Конечно, после такого лучше не торговать, но все же я сказал, что это сделаю. Поэтому мы с вами а, заключим 2-3 сделки. Итак, а теперь давайте разберем ошибки. Потому что это была именно ошибка. Я пришел к такому выводу, посмотрев все свои скриншоты по Nonfarm. Давайте рассмотрим все мои заходы, в которых было уверенное движение. И перед новостью была небольшая коррекция. И сравним это с этим примером, который был у нас в этом месяце. Первая ситуация. Мы видим. Перед выходом новости, примерно за полчаса, началось уверенное и целенаправленное движение вверх. Потом... Небольшая коррекция вниз. То есть в этом движении цену явно тянут вверх, преобладают покупатели. И цена стреляет в противоположную сторону. Идем с вами дальше. Вот еще один пример с коррекцией. Смотрите, цену перед выходом новости резко потянули вниз. Также для ориентира отметим полчаса. Здесь была консолидация. Импульсы вниз. Вниз. Потом небольшая коррекция. И я зашел в противоположную сторону от основного движения. Идем с вами дальше. Еще одна ситуация с коррекцией. Отмечаю ориентир в полчаса. Здесь было неуверенное движение вниз, куча мелких таких неуверенных свечей, импульсы вверх, движение вниз, такое коррекционное. Опять же, И я зашел в противоположную сторону от основного движения. Коррекция это не основное движение. А теперь рассмотрим пример за этот месяц. Такая ситуация образовалась у меня впервые. Смотрите. Было движение вверх Цена наткнулась на уровень сопротивления Потом коррекция Цена вновь стреляет к этому уровню И потом цена уже разворачивается Здесь у нас есть два максимума Это движение явно не похоже на те ситуации с коррекцией По которым я входил в предыдущие разы Если бы это было то же самое движение Подобное То у нас бы вырисовалась вот такая вот ситуация перед нонфармом И это все вот этой картины здесь бы не было. И тогда я бы зашел а, на понижение. По своей обычной логике. Здесь же мы видим два максимума. То есть ситуация явно не похожа на предыдущие. И очень многие люди зашли именно вот по этому движению и получили плюсы. Отмечаю полчаса, опять же, да, перед новостью. Я беру а, полчаса как максимум времени. С которого нужно смотреть движение Потому что вот то движение С момента начала лондонской торговой сессии Которую я принял за подтверждение Мы это нашли в предыдущем видео И оно себя не оправдало Как бы я нашел за год Два-три раза, когда это сработало И по сути это подтверждение мало на чем основывается Поэтому я его отменяю И мы будем заходить так, как заходили всегда Не опираясь на какие-то открытия Лондонской сессии И так далее Простота залог успеха вот такие выводы я для себя сделал. Посмотрим, что будет в следующих месяцах. Итак, прошло 45 минут после выхода новости. Потихонечку можно начинать анализ. Но опять же нужно учитывать выход новостей вместе с обычным техническим анализом. Будем смотреть на свечи. Они нам могут многое подсказать. Даже в таких сложных условиях. Например, на евро-канадскому доллару может быть коррекция. Давайте откроем M5. Посмотрим более внимательно. Нет, не стал бы я здесь заходить на понижение, смотрим дальше. Давайте учтем выход новости, откроем экономический календарь. Окей, нонфан, показатели отрицательные, следовательно, это плохо влияет на доллар. Нам нужно посмотреть на свечи и одновременно учитывать эти показатели. То есть нам нужно искать сигнал на понижение валютных пар, где доллар стоит на первом месте. Или сигнал на повышение валютных пар, где доллар стоит на втором месте. Окей, доллар, японская иена. Отлично, здесь можно зайти на понижение. Время экспирации 10 минут, совсем небольшое время экспирации. И заходим вниз. Итак, какие факторы я здесь использую? Во-первых, естественно, цена у нас стрельнула вниз. А потом скорректировалась. И от этой коррекции мы уже ожидаем дальнейшее движение вниз. Напоминаю про показатели. Показатели ниже ожидаемых, то есть отрицательно влияют на доллар. Следовательно, ожидаем движения вниз. Плюс ко всему, здесь находится локальная область сопротивления в данном месте. По сути, я ориентируюсь на показатели выхода новости и на некоторые факторы технического анализа. То есть это импульс, мы видим свечи, коррекционное движение... И область сопротивления. И получаем три фактора в пользу нашего прогноза. Ловим сразу же импульс вниз и давайте с вами ждать дальше результата. А пока ищем еще сигналы. Новозеландский доллар-доллар. Возможно пробитие уровня сопротивления. Давайте откроем часовой тайфрейм. Отличная формация для пробития. Присутствует диапазон движения цены. Можно попробовать отработать. Отработаем мы это, пожалуй, на 23 минуты. А на повышение. Доллар здесь стоит на втором месте, помним про показатели, плюс ко всему, открываю часовой тайфрейм, видим диапазон движения цены, примерно так я его нарисую, цена у нас скачала от уровня поддержки, присутствует такая разворотная формация, это часовой тайфрейм, и ожидаем движение вверх, движение вверх и пробитие локальной области сопротивления, которая находится в данном месте, вот наша локальная область, мы ожидаем ее пробития. Опять же по показателям выхода новости и по факторам технического анализа. То есть цена у нас от уровня поддержки стрельнула, немного скорректировалась от уровня сопротивления и потом дальше продолжила напор на уровень сопротивления. Это признак пробития. Посмотрим, что будет на деле. А пока перейдем на доллар японская иена и посмотрим, как себя здесь ведет цена. Итак, остается 10 секунд. Валютная пара доллар японская иена сделка у нас заходит в плюс. Словили такой сильный импульсное движение на понижение. Далее, новозеландец, доллар. Происходит у нас импульс вверх и ждем еще 15 минут. Мне сейчас присылают ролики и результаты. Люди ориентировались вот на это движение вниз. И получается, что у многих также получился плюс. Итак, друзья, остается 10 секунд. Словили с вами пробитие уровня сопротивления. И сделка у нас заходит в плюс. Я почти полностью отбил э, просадку, но, к сожалению, не на том аккаунте. И после торговой сессии я задумался над тем, чтобы совмещать фундаментальный и технический анализ. Будем с вами дальше приобретать опыт. Конечно, у нас и случаются положительные моменты, и неудачи, и потери. Но, тем не менее, я хочу именно довести до максимума вот эту вот отработку новостей. Потому что я считаю, что бинарные опционы лучше всего подходят именно для отработки новостей. Подведу небольшой итог видео, что же у нас вышло? Мы получили достаточно большую просадку на одном из моих аккаунтах, на одном из моих депозитов на нонфарме из-за моей ошибки, далее я разобрал свою ошибку и сделал определенные выводы из этой ситуации, я приобрел достаточно большой опыт, это плюс копилку моих знаний о закономерностях, после этого я провел мою обычную торговую сессию. И практически полностью отбил свой убыток. И по окончательному итогу я потерял совсем немного и приобрел опыт. Считаю этот обмен очень адекватным. Вот таким образом я вышел победителем из достаточно тяжелой ситуации. Друзья, вы можете поддержать меня лайком, пишите в комментариях, что у вас получилось по нонфарму. А пишите ваши мысли, ваши идеи, вашу какую-то обратную связь и так далее. Меня это очень мотивирует и я буду за это благодарен. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.